Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Китанова и международный интернет-проект Фоберлик Онлайн. По распродаже я приобрела для своих племянников вот такие вещички. А в частности, первая это у нас трикотажная толстовка с отделкой из кружева для девочки. Цвет лиловый, хотя цвет плохо камера передает, но уверяю вас, не такой насыщенно лиловый, но нежно лиловый. Очень классный цвет. Размер 170, 100% хлопок с отделкой из кружева, 92% нейлон и 8% эластан. Есть вот такой капюшончик с подкладкой. Очень хорошее качество. Вот, пожалуйста, посмотрите, видите, у нас внутренности хороший такой добротный кармашек. Я бы сказала, ну, если моя рука влазит, то получается рукокресница залезет очень даже легко. Вот такой люрикс с отделкой, что добавляет пикантности, модности. Вот, очень красивая вещичка. А следующая моя покупочка, это у нас трикотажный джемпер с отделкой из кружева для девочки. Цвет ментоловый, размер такой же, 170 состав, 100% хлопок с отделкой из кружева, 92% нейлон и 8% эластан. Артикул, простите, 61036, тоже отличная модель, я очень рада. Я думаю, что мои крестнице понравится, качество такое же хорошее, да, вот сейчас минуту. Отменная, да, никаких нареканий. ХБ вообще здоровская. Ну, конечно же, надо будет носить очень аккуратно. Даже я бы сказала, это праздничный полувер больше. Но, думаю, в последнее время придержусь такого мнения, зачем как, как это сказать, копить, зачем беречь. Живем один раз, нужно одевать и ходить. Просто поаккуратней. вот Отличный полувер. Мне даже самой очень понравился. Я надеюсь... Криснули моя будет. Ну и следующая бабушка. наша покупочка. Это вот такие шортики для племянника и э, футболочка. Вот цвет у этих шорт темно-синий. Почему-то телефон показывает его как, что ли, не знаю, сиреневый, что ли. Но я записываю это видео через программку. То есть, э, ну, чтобы для, для красивее был обзор. Вот, ну давайте. Вот этот цвет не искажает, а вот этот искажает. Это прям темно-синий на самом деле действительно размер 110 состав стопроцентный хлопок как и обычно к любым вещам компании faberlic нету как говорится никаких нареканий видите как все ровненько сшито там уже дальше лезть не буду так как с телефона, не очень удобно да то есть что заявлено здесь то и здесь нету такого что да написано там не, ну, для человеческого понятия иногда бывает такое, что на рынке покупаешь там а, Ваня с Машей и непонятно что, а берешь в руки ну, хабе там точно не пахнет, как говорится, и сплошная синтетика. Это здесь же прям на ощупь видно. это вот прям Насыщенный такой бирюзовый цвет. Очень приятный прям к рукам. Я надеюсь тоже Макс очень понравится. Трикотажная майка для мальчика. Цвет бирюзовый. Размер 110. Состав 100% хлопок. Артикул 197-467. Трикотажная майка для мальчика. Немножечко я побаюсь не была бы она ему мала. Вот. Что-то мне кажется. Но надеюсь, что будет носить с удовольствием. Впрочем, если ему будет мала, у них есть кому подарить. Вот. В общем-то, все, что я хотела вам показать, дорогие друзья, я осталась с покупками очень довольна. Я думаю, и невестка, и брат, и племяннички мои, им понравится вся одежда и будут носить с удовольствием. Всем классного лета! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!